В общем, следующий день, Комикон Нам очень везло с очередями Очень <с В плане того, что как мы сразу куда-то подходим Все быстро расступаются И мы проходим вперед В общем, мы едем в метро Мы едем на камикон, И я решила достать э, диод Я не знаю зачем У меня почему-то такая В голове возникла ситуация Типа, а почему бы мне не надеть диод сейчас Я его достала и надела И, короче, парень сбоку стоял он сказал тоже, типа, о, вау, вы тоже на камикон? Я такая, о, да, мы, мы на камикон. И, э, в общем, вышло так, что э, мы спросили, типа, вот, а кем ты будешь там? Типа, у тебя есть коспой? Ну, у него там внизу сумка стояла большая. Он открывает, он надевает э, желтый парик, и я стану Хакаго. Ладно, эта ситуация могла бы быть не самой слишком смешной, но вообще парень сзади, который подалече от нас стоял, какой-то азиат, который уткнулся в книгу или в телефон, он так просто спокойно смотрел, типа «Ты не станешь, Хакага!» И мы, он просто так сказал-то с каменным лицом, мы такие «Вау!» И он спросил, почему не стану? Он такой «Я стану!» Мы хотели выпендриться, что мы знаем Москву, мы встали... Мы стали с умным видом, когда нам выходить просто в один проем, там, где вот двери открывают. Такие стояем, типа, ах, когда уже двери откроют? Дверь открылась с задней стороны. Мы ступанули. Но в общем, Наруто мы встретили очень не зря. Он оказался очень интересным, веселым человеком, Ванькой. Не дураком, конечно, но, блин, он потянул бы на косплей. В общем, он сказал то, что у него друзья стоят э, почти в начале очереди Комикона: типа мы можем купить очередь рублей за 100». Э, зная там, какая очередь, э, длится остановки в 2-3 просто очередь, из блин, сколько там человек, дофига. Э, мы такие думаем, а, ну ладно, где-нибудь там в серединку, или встанем, или почти в конец, но, но не слишком на конец. <laughs> то есть, ну вы поняли. Этот Наруто провел нас в самое начало очереди Комикона. То есть до нас стояли 3-4 человека, а дальше мы. То есть с этим нам очень сильно повезло. Мы спокойно прошли на Комикон. Но не сказать бы, что спокойно. Для тех людей, кто не знает, а мы тоже этого не знали, там стоят металлоискатели, но это ладно. Там забирают воду. Там забирают э, бутылки с водой, со стеклянными тарами. Короче, все, что связано с жидкостями, это забирают. А Камске лишилась духов за тысячу рублей, потому что, как бы, блин. Ах, не знаю, но... Короче, духи забрали. У меня была бутылка. У меня с собой была бутылка какой-то... Какой-то чай, который я купила, и я еще на трансляции его показывала. Этого чая у нас вообще нет, но он очень вкусный. Я его хотела специально туда взять, выпить. Но, но я вижу, что там забирают воду, и вот мы стоим в начале очереди, там 3-4 человека. и Мы такие, так, <соценно> быстро пить. Я, короче, достаю бутылку, и просто мы эту бутылку секунд за 5 выпили. <соценно> То есть у меня, получается, забрали просто пустую бутылку, и мне повезло. Дальше мы потерялись. В плане того, что... Нам нужно было сдать вещи в гардероб, мы сначала ступили, не пошли туда, но затем мы все-таки встали в очередь. Пока мы стояли в гардеробе, мы просто наблюдали, как уже косплейнутые идут вокруг нас, и мы типа «Вау, вау, но мы не можем сейчас сфотаться, мы стоим в очереди в гардероб». Ну, я немножко расстроена из-за этого, но ладно, мы экране. как бы здесь вот, здесь как бы прикольно. Здесь, там, вот, здесь столько народу, очень много разных косплеев. Нам Они надо поделаются. вообще в гардероб отдать вещи. Да, вообще, пошли, пошли мы гардероб обратно. Пойдем. Пойдем. Ну, вот тут, короче, очень много людей, вообще мы просрали свою очередь. Да. Когда мы отдали все-таки вещи, мы пошли осматривать первый зал. Там я скажу, что весь комикон, вот смело заявляю, что весь комикон, он полностью состоит как из Ашана и Икея. Просто громадные залы, в которых можно потеряться. Мы вначале прошли за какую-то стойку, я вижу там Мирби, я сразу побежал туда, типа, вау, блин, наконец что-то увижу, увижу Мирби, увижу кого это связано с Мирби, в общем, подхожу туда, а Мирби самого нет, то есть, типа, мы прошли рано, там было 10 часов утра, ну и мы думаем, ну и ладно, мы сюда еще вернемся. Да, как же, пока мы прошли весь комикон, наверное, было где-то часа три, и в итоге мы... Мы, блин, искали стойку с Мерби, мы опять пытались туда пройти, но ее уже не было. То есть, либо мы действительно ее потеряли, либо уже все закончилось. Потеряли? Идем. Не, может, давай переодевайся и бегом по центру. Что, -то что -то происходит? Не бегать, поэтому, вот, не так, я вижу, уже, уже косплей пройдет про ты здесь, да? Ну ты же девочка. А, ну Android могут быть девочками, в принципе, да. Но ты косплеешь не девочку. Ты мужика косплеш. Я не знаю этого самого, да? Ждешь его, наверное, очень сильно. Где Хэнк? А, я не знаю. Да, хорошо. <с lined up> не могу ответить на все твои вопросы, к сожалению, без вариантов. Ладно, пару минут, друзья, и мы вернемся к По-моему, не супер идея. Чем мне эти звезды? Пистолеты? О, блин, они классные, просто. Любой. Любой. 400 рублей любой. А ничего. Мария, там что-то светящееся, а типа что коробочка? это? Коробочки с фандомом? хочу. А что, что здесь находится? так а блокнот, кружка, стикеры. А он один такой. Сколько какая сколько стоит? 500. 500? 500? О, давай возьмем. А да. Хочу... Один, мы Не, смотри. А, вот я... Давай возьмем. Давай. Да. Мы берем. Да, мы берем Две коробочки. Что, блин, это даже не ярмарка, а это даже не сравнится с этим. Здесь, здесь, здесь, скорости, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Что Давай, надежды. Я уже теряю Я Широкоугольный э, экран, чтобы все охватить, прям, потому что тут ну, действительно слишком много всего, Ой, и мы еще даже зал не проникли, мы только вот мы, ну, думали, мы, мы мы мы смотри, мы хотели пройти всего лишь туалет, но мы заблудились и мы попали на кумиконы еще дальше. Ну, наверное, мы вообще попали. То есть это даже, блин, не основной, еще зал. Субтитры